приветствую всех на канале многодетный бестолковый папа это видео в плейлисте про такси я в этом видео хочу обратить внимание на чехлы в автомобиле в такси когда сели там две девушки там если их можно так назвать девушками и съели сзади на сиденье и матерились друг с другом в обычном разговоре не ругаясь то есть как бы вообще просто так матерились я сделал замечание, и она, она сказала, я говорю, сейчас тебе пиво налину на сиденье. Ну, я ей говорю, пиво-то высохнет, как бы, да, ну, сиденье можно постирать, оно высохнет, а ты как была дурой, так и останешься. Ну, она тут же взяла, налила. И в это сиденье потом действительно пришлось... Мало того, что его не отстираешь, еще после этого еще и не высушишь. Мы специальной сушиные камере сушили, и то устали сушить. В общем... А второй случай был, когда ребенка на кресло посадил, и ребенок написал через кресло и в сиденье. Поэтому я детей не вожу, кресло теперь не вожу, детей не беру, потому что с детьми тоже проблема. Они берут детей, прямо в башмаках ставят на сиденье там, и как бы уверяешь, что ну, ноги же чистые. И они как бы не понимают, что эта машина не их, им без разницы. Еще бывает детей кормят шоколадкой, очень аккуратно. Но потом все, кто садятся, у них на попе шоколадное пятно. Вот, поэтому чехлы тоже я выбирал разные. Тканевые точно не надо, надо из кожи брать. И здесь еще есть такой момент. Обязательно нужно такие, чтобы здесь закрывалось. Есть накладки, как бы такие делать. Сюда, сюда всегда ноги ставят. Когда вот так вот закрыто, никогда ноги не ставят. Здесь она уже закрыта. Уже закрыта. Там. на этих. И плюс еще от, от верхней. То есть нижним закрыто чехлом. Плюс еще верхний. Тоже. Это один момент. То есть чтобы вот здесь вот ноги не ставили. Так, теперь еще одно сиденье. И сейчас важный момент еще один. Даже чехлы вот эти... Эко-кожа, все это как бы... Теперь нам надо еще вот такую пленочку. Это я делаю пленочки эти под все сиденья, на все сидушки, кроме своего сиденья. Уже в себе я ну, более-менее уверен, что не наделаю делок. А в других не уверен. Так, вот так вот сделать. В общем, надо вот эта часть, чтобы была закрыта, именно вот эта где-то в середине наливают и все попадает туда. Она по горке скатывается и сюда все лется. Так что закрываем в обязательном порядке. То есть все, вот у нас вот сейчас здесь пленочка все заходит. Здесь очень удобно, то что сами липучки прицепляют липучки и плюс еще шнурочек он есть тоже сейчас на него сделаем то есть вот мы избавились как бы от большой большой проблемы а, в такси потому что всегда всегда когда садятся и говорят с пивом там всегда мы аккуратно потом когда они проливают они всегда говорят братан но ну я же аккуратно пролил как бы ну что с кем не бывает даже те, которые вот прям уже все, вот прям клянутся, все, без разницы, короче, они все равно разольют это все в любом случае. И все, кто говорят, да у меня тоже машина, да я тоже в такси работал, все разливают. Однозначно, никого никогда нельзя пускать с алкоголем, либо с веществами какими-то жидкими. Вода тоже долго сохнет. Вот. Так что надо полностью, во-первых, оберечься от этого, во-вторых не пускать в принципе сюда, то есть у нас чехол вот этот готов все, его сейчас закрываем и погнали так ну вот так вот подголовники все одели тут все вот это одели здесь у нас все готово эти сиденья тоже здесь такие же прямо эти есть, в общем, вот здесь вот есть такие эти. Тоже зацепки. Так и вот так вот это все выглядит. Короче, они смотрятся классные, когда садятся в салон. Вот всегда такие... Всегда, особенно молодежь, всегда спрашивают, братан, ну где такие эти взял. Типа, Тебе... вообще, говорит, классно, всем нравится. В общем, гораздо дешевле обходится купить вот эти чехлы. Стоят они 4-4,5 тысячи. Вот. Они какие-то прям удачные попались. Мне очень сильно понравились. Я не знаю, как они называются. Но их можно найти, поискать. Я купил у себя в городе на авторынке. Вот. Поэтому покупайте хорошие чехлы, не экономьте на этом денег. В такси это оправдано. И с мал маленькими детьми тоже оправдано. А с вами в следующих видео. Многодетный, папа. До встречи.